Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Задержанные в конце июля россияне дали показания, что их направили специально в Белоруссию, заявил в послании народу и национальному собранию президента Александр Лукашенко. Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать, сказал он. Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Он подчеркнул, что билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как ни нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы, знают, мы по-человечески относимся к этим ребятам. И мы от этого получили определенный эффект, они рассказали все, — объявил президент Белоруссии. В связи с этим Лукашенко призвал Россию прекратить это вранье. Вы же уже опозорились, сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили, нет, не Венесуэла, мы знаем, подчеркнул он. Мы, украинцы, россияне, поляки, евреи жили всегда в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, а то будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело, сказал он. Он также отметил, что на дестабилизацию ситуации в Беларуси день и ночь работает целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов. По его словам, уже принимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе.